Циклон, что столько дней чинил разбой, мучался в беса проветри, Озряны светящиеся листвой графически изысканные ветви. Сорвав разгульно щедрой рукой миллион бесценных украшений, не спрятал он их и не взял с собой, а бросил, как ненужный хлам, на землю. Листяне рукотворной красотой, они лежат, нетронутые тленью. Природа перед темной порой, наполненной возвышенным смирением. Взгляни вокруг, остановись, постой, быть может день такой, последний, сияющий, прозрачно золотой. И в сердце сохрани весь этот мир осенний.